Вчера, 16 июня, соседка, по моей просьбе, дала ком Хоризонтемы. Я их разделил просто руками. В воде они простояли где-то час. Потом я их посадил. Они были вялые. Пришлось их... А, ну, полил их, естественно. Плюс вот Агротекс. И еще вечером полил. Вот сегодня они отошли, бодренькие. Вот, скажем, вот это 22 сантиметра. Вот. И вроде как бутоны закладываются уже. Странно. Вообще-то, по идее, не должны быть выше. А суть какая? Вот такая грядка. Хорошо размножается. Выкапывать не надо. На зиму. Вот так их посадить и пусть разрастается. Осенью скосить. Все. Вот. Хорошо, если посадить весь огород в них. Потом их на срезку. Стоят они хоризонтально до 30 дней. Единственный тот минус, я вижу, что это один сорт. Плюс, что бесплатно. Не все отошли. Есть и очень маленькие, которые будут расти. Непонятно сколько. Плюс такие. На суть-то в чем? Что ничего не покупать, ничего не ухаживать. На зиму так просто. Отцвели, ну то есть зацвели, срезал, продал по цветочным магазинам. Ну все. Когда будет расти. Ну, харизонты вообще осень цветет Но ну, она сказала, середине лета будет. Ну ладно, посмотрим. А так Малыш опять не записал, когда сходы. Потому что от сходов 30 дней. Они а от посева. А посев у меня вот 7 июня. Девятого уже были ростки 0,5. Потом землю. Когда из земли выросла, хрен знает. Сейчас буду садить на восьмую грядку. 18 июня. Мобильник начинает глючить. Сейчас немножко постучал по нему. Вроде бы адекватно стал. А то... То-то, то-то, то-то, все мерцает на экране и ничего не понятно. То включится, то выключится. Что и делай? Да огород. Угу. Только что пришла в голову ошибка. Вот смотрите. Вот это огурцы, да? Понятно. Вот она огурчики. 18 июня то что огурцы должны у меня в прошлом году 20 -го, уже огурцы были тут не могу понять ошибка в чем идея какая садите огурцы тут метр двадцать сюда метр разворот сюда метр и сюда разворот то есть на 3 метра огурец каждый огурец вперед назад вперед вперед назад вперед вот а тут огурчики собирать для чего 18 июня, напоминаю, если будет холода, можно пленкой накрыть, не вверх на шпалере, а именно так выращивать. В чем ошибка? А какого черта я сажу? Вот тут южная сторона, а какого черта я сажу? Надо с северной стороны садить. Это если с южной посадишь, он, он туда на север будет идти. Нахрена? Надо, чтобы солнце было лицом обращено. Вот. На этом я не понял свою ошибку. Дошел до сюда и понял ошибку. Нужно не так садить, а наоборот. Ну, вот сейчас вот пойду по той стороне. А это, ну, не буду пересаживать. А что будет, и когда будут огурцы, пожалуйста. И вот даже вот в таком состоянии меня... Да, и их нужно садить вот так вот то есть направление вот смотрите так вот грядка идет да? вот это южная сторона а это северная их до такого состояния выращивать потом садить вот так вот понимаете не так вот, а вот так вот вот в чем технологии это написано то есть основана моя садить вот так вот и пусть растет себе на юг листиками туда и вот так вот раз там оборачивать можно скобки с алюминия сделать можно землей присыпать так, так, так на 3 метра каждую потом когда будет холодно можно накрыть пологом и вот здесь вот у меня будут конечно продолжение или пластиковые бутылки или колышки ну по краям можно в середине кол большой поставить там поменьше чтобы не было прилегания пленки или там агротекса к листку и вот так вот я пошел-пошел все что я вчера делал это неправильно оказалось вот так ну со северной стороны каждый раз когда я что-то делаю блять начинается какие-то неувязки, блядь. Каждый раз. Э, от кого-то зависит, но... Э, а почему мне... Вот такая философская мысль. А почему мне захотелось именно с этой стороны? А? Где объяснение? Ну, захотелось с этой стороны. Вот. С этой стороны. Какого черта? Это... Ну, я считаю, это неправильно. Ну... Ну, конечно, все логически объяснимо. Так, да, в принципе, что неправильно? Можно и правильно. Вот смотрите, один сюда пускать, другой сюда. другой сюда. Вот, допустим, это влево, да? Следующий вправо. Влево, вправо. Что это дает вот такой гребневый способ? А то, что будет больше питательных веществ, да, они будут не будут конфликтовать друг с другом. Плюс лучший прогрев, потому что выше земля, чем когда вот если ровная грядка. И э, дальше от земли у нас, ну, у меня, не знаю, у нас, не у нас, у меня не слишком близко подходят грунтовые воды поверхности. Вот если три дня идет дождь, вот здесь вот вода стоит, и не зайдешь сюда, истоку нету. Она стоит и стоит, корни замокают, все это превращается ну гниют корни да и все что там еще объяснить, все понятно да <coughs> и вот меня а, грядка после второго рожа вот видите а следующий аж вон вот это все пропало это вчера садил повторную посадку она опять же блять, с южной стороны какого это ошибка ну и что, сейчас я буду пускать сюда ее они листиками будут разворачиваться на солнце, естественно. А чем делать? Нахрена им север нужен. Ну, что-то качнуло меня в эту сторону. Не подумал. А сейчас работаю и думаю, что я сажу. Также садить нельзя. Но на будущее. Вот это вот главная мысль. Как заработать в деревне раньше других и больше других. Вы понимаете, можно было наш полерину представлять. Если шпалера у вас, вот этот вот, метр, два, три. Три метра высотой шпалера и э, попробуйте ее укрыть пленкой. даже какая парусность. Вот ну, тут просто накрыл, да и все. И те же три метра. Вы скажете, экономим место. чего? у вас? Места на нету. Садите в поле. Огурец засолочный. Хочу документально зафиксировать, в каком состоянии я их сейчас буду садить в землю. 8 июня, а сегодня 18 июня. Ну, вот это вот, что-то мне нравится такое. Вот О, в таком состоянии. Сколько тут? ну... No. Сантиметр 20, если не 25. Ну, сейчас буду садить в землю в вот таком состоянии. Он будет э, направлен с севера на юг.